Ходим на руках. Ноги согнуть. Да, вот. Просто ловим. Хорошо. Когда научились ходить на руках, равняем ножки. Вот. Следующее упражнение это разворот на руках. Ставим руки на землю. Да? И отсюда делать правой рукой шаг немножко вперед. Как будто на брусьях. А потом левую уже обратно. Да, вот. И вот так мы переходим. Сейчас это сделаем в стойке. вот такие повороты поделали а потом уже пробуем держать максимальное равновесие и полный поворот с корком. да, здесь немножко ловим равновесие и делаем элемент